Если ты почешешь мою спину, то я почешу твою. Русский аналог. Рука руку моет. Услуга за услугу. Где грязь, там и медные монеты. Русский аналог. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Птичка в руках стоит двух в кусте. Русский аналог. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Цепь так же крепка, как и ее самое слабое звено – русский аналог, где тонко там и рвется.